Всем привет! Меня зовут Иван, я из России, город Тюмень. Участвовал в программе трансформации «Настя. Ясная. Ясная жизнь». К ней конкретно пришел с вопросом о финансовое благополучие, так как были преграды к тому, чтобы зарабатывать деньги. Да, в процессе работы удалось выявить сущность, сущность, которая мешала даже своими какими-то голосами, ненужными советами, удалось устранить эту сущность и выявить свой запрос, свой конкретный чего я хочу, что я хочу именно от сердца своими ощущениями. И это все интегрировать. Это круто получилось у Насте. Теперь чувствую нацеленность на результат и желание есть работать, достигать своей цели. Поэтому огромная благодарность Насте за проделанную работу, за то, что так масштабно поработали, выявили эту сущность, которая мешала буквально в поколениях. И вот, пожалуйста, теперь только добиваться и решать свои вопросы. Спасибо большое.